О! Хадис Сабиев и Султан Трамов Нашедуль Ислам и группа Черкей Что? Театральное представление и рисунки на песке Главное! Кульминация вечера Жеребьевка 12 путевок в Хадж Где? На самом семейном, теплом и светлом Добром Шоу 2 Когда? 28 декабря во Дворце спорта имени Али Алиева Как попасть на Доброе Шоу 2? Купить продукцию Рисалат Холдинга Миски – прекрасный подарок себе и близким. «Ароматная суна». Флешки. Самый популярный сериал. Воскресший Эртугрол. 60 серий на одной флешке. При покупке продукции Ресалат Холдинга. Билет на Доброе Шоу 2 и купон на жеребьевку 12 путевок в Хадж в подарок. А если мы идем с семьей, при покупке 4 билетов на Доброе Шоу вы получаете в подарок 2 купона на жеребьевку путевок в Хадж. Все подробности по телефону 8 800 333 44 68.